На экране было показано о том, что Джан Хаук университет выставил свое исследование, в котором выяснилось, что впервые за долгое время, хотя я не смотрел, Соединенные Штаты уже далеко не на первом месте. На первое место переместились другие страны, и они в порядке, вот, по порядку да, сверху Северная, точнее Южная Корея, Германия, Вьетнам, Россия, Франция, Япония, United Kingdom, Великобритания, Нидерланды, Бразилия, Италия. И только после этого идет Соединенные Штаты по количеству случаев и смертей, которые произошли в этих странах. То есть вся, вся Европа красного цвета. Давайте я закончу с этим, чтобы уже после этого не отвлекаться. Дело в том, что мы что, победили вот эту всю вещь? Каким образом, расскажите? Вакцинации? Как мы это победили? Вот было, было, было, вдруг все отменили. Да? Значит, и мы сейчас переходим к тому, о чем идет речь. И ну, до этого надо дойти. Поэтому давайте я буду по порядку говорить. Прошу прощения еще раз за накладки со звуком. Вот. Объективно, не объективно, не имеет значения. Итак, Земля, она называется Мритью Лока самая низкая продолжительность жизни во вселенной самая низкая и но зато есть возможность эволюции то есть есть возможность это был дар для сказать, вознесения в духовный мир ну почему человек рожден чтобы прожить ну как сто лет всего да на других, скажем, уровнях сознания, вот там, где живут высшие существа, точно такие же, как и мы, просто у них уровень сознания совсем другой. Если мы хотим туда переместиться и жить дольше, ну тогда мы должны перемещаться, какие-то процедуры совершать и так далее. Но все равно это материальный мир, поэтому сколько не живи, все равно 100 лет, 200, 500, сколько угодно, все равно это будет ограничение. Поэтому всему приходит конец, просто совсем по-другому. Но, конечно, эти страдания неизмеримо больше. Эти страдания у нас несколько видов страданий. Я сейчас буду говорить очень быстро, тогда, чтобы это все было. И вот, значит, для начала есть карма, да, за которой следит высшее существо, которое живет, скажем так, на низшем уровне создания. Там есть типа хранилища такого, хранилища душ, куда мы все попадаем после смерти, физической смерти этого тела. Ну, без деталей, да. Вот. Зовут его Дхармарадж или Ямарадж, повелитель Бог смерти. И вот этот Дхармарадж он следит за соблюдением правил. А несоблюдение соблюдение правила ведет к тому, что мы получаем негативную карму. Несоблюдение соблюдение правила. Если мы соблюдаем правила, то мы получаем хорошую карму, но все равно карма есть, скажем, действие. Да? А Духовность не имеет сейчас вообще никакого отношения. Мы сейчас пока говорим о нашей материальной Вселенной, в которой появляются люди, которые следят да, или помогают нам соблюдать закон. Какой закон нашего предназначения? Эти люди сегодня в материальном нашем мире, их зовут по-разному, их зовут астрологи, их зовут нумерологи, их зовут психологи, карма-психологи и так далее, так далее. Они знают чуть больше, чем обычные люди, и это их специализация, и они помогают нам, вот, скажем так, понять, кто мы есть. То есть на всех нас влияют астрономические тела под названием планеты. И, соответственно, если мы этого не знаем, то мы получаем по пашке, что приводит к тому, что мы имеем очень серьезную проблему под названием э, смерть. У кого-то она раньше, у кого-то она позже, но так или иначе, тем не менее, материально. теленая так она всегда происходит. Ну и здесь приводится пример, который я начал говорить, после чего я, наконец, Решил посмотреть, что там происходит в чате, и выяснил, что там нет звука. Сидхарта Гаутама – посланец, посланец, э, э, аватар, о котором шла речь, и уже речь это шла не один раз, но просто что было более подробно, скажем, об этом не освещалось. Ну, задачи там какие-то были, у него были определенные задачи, да. И вот у него мама его умерла в э, его воспитывала бабушка э, – вот, то есть он был сыном Анджаны, да, это вот бабушку так звали. И его окружили очень режим большое благоприятствования. Там его царь, вот, отец его, значит, люди вокруг него были все всегда веселые, все всегда молодые, все всегда здоровые. Если где-то что-то было, их сразу убирали и заменяли другим человеком. И у него был учитель, который вот его обучал вся, вот, всяким наукам, там, материальным, как обычно, Обучают детей в школу, так сказать. Ну, в школу он не ходил, понятно, его обучал вот этот вот учитель. Но э, вокруг этого всего поместья или замка этого, это все таки замок, это был король, вот. он был царевичем, была огромная стена, и ничего не было понятно, что он находится за забором. Ему все время казалось, что что-то что не то, ему хотелось узнать, а что там за забором? Но нам все время хочется узнать, что там у них, понимаете, что вот. там у соседей. Понимаете? Или что-то на другой планете. Нас там не ждали пока еще. Так мы туда скоро прилетим, Стал Илон Маск и начал строить станции. Вот. Так, короче говоря, значит, в один прекрасный момент он говорит, я пошел. Он говорит, куда ты пошел? Он говорит, я хочу посмотреть, что за забором. Ну, царевич, все-таки, перечить как бы нельзя. Он говорит, ладно, я пойду с тобой. Вот они идут, перелезли через эту самую стену, через забор и идут. И вдруг они встретились, значит, смотрит молодая женщина, да, и кричит от боли, то есть кричит, плачет, кричит. А он спрашивает, а что такое, что она такая-то самая, что она кричит? А это, и ему учитель говорит, она рожает. И вот, значит, они остановились, он смотрит, да, и вот появился ребенок, который тоже начал кричать, пронзительно кричать. Он говорит, ну хорошо, ей больно, допустим, она кричит от боли, а он же не знал до этого, что есть боль, есть какие-то страдания, он там не знал. И тут получается что? Так ребенок родился, а почему он должен кричать от боли? Ну, говорит, это закон такой, Учитель говорит закон, потому что земля, она, а он не понимает, он же все время жил в этих тепличных условиях. И тут что-то происходит. Идут они дальше, идут они дальше, вдруг они встречают человека, который идет и он весь обезображен э -э -э, лепрой, ну, это проказы, да. Вот, у него гнойные там все, у него лица нету, там носа нету. Он говорит, а что это? И он корчится, весь идет еле-еле, корчится от боли. Он говорит, а что это? Это, говорит, больной человек. Он говорит, а что такое больной человек? Ну, говорит, это тоже закон такой. Вот он больной, он заболел. Он говорит, а почему он заболел? Он говорит, ну, понимаете ли, царевич, но вот есть такое понятие карма. Он говорит, а что такое карма? Он говорит, карма – это вот человек что-то такое сотворил, что-то такое сделал, и вот теперь он терпит такие страдания. Идут они дальше. идет дальше, они встречают человека, который идет еле-еле идет, опирается на палочку. Так? Опирается на палочку – и он остановился и очень и очень удивился. До сих пор его окружали какие-то совершенно молодые люди, здоровые, а тут какой-то человек весь морщинистый, еле-еле движется, еле-еле идет, тоненькие ручки, тоненькие ножки. Да, он говорит, а что это такое? Кто это человек? Он говорит, это старый человек, который уже вот заканчивает свою жизнь. Он говорит, а что такое бывает? Он говорит, да, бывает. Раз уж мы здесь, я должен тебе объяснить, это, это, это такой закон жизни. То есть человек рождается, человек взрослеет, человек старее. человек ну идет он не дальше. И вдруг они смотрит, человек лежит на обочине дороги и просто лежит. Значит, он сразу побежал к нему, поскочил, он говорит, он упал, наверное, он страдает, и он попытается его там поднять. Он говорит, не трогай, не трогай его царевич, он умер. Он говорит, как умер? А что такое умер? Он говорит, это вот как раз таки то, что все, все так будут, все рано или поздно у нас умрут. Это закон материальной вселенной. А, и он задумался, и он задумался. И а, вот это был первый этап. А, после этого он стал в муни а, после этого он стал, сел по дерево бо, а, ну, а, банановое, это, баняновое дерево, и начал медитировать. Ну, до этого он учился, конечно, поэтому он стал шакьямуни, вот. он учился у святых, у риши, ученых. Ну и после этого он получил просветление. И после этого он 40 там, с лишним лет обучал людей, как надо правильно жить, как надо соблюдать, чего надо делать, чего не надо делать. И вот мы обращаемся опять же к этому самому несчастному чату, Несчастному. Почему? Потому что э, люди истолковывают этот чат, как, э, как написал один человек, э, это борьба за правду. За какую правду? Почему должна быть борьба за правду? А, Во-первых, если это правда, то борьбы быть не должно. Это почему-то нас так приучили думать, что это правда. Это борьба. То есть неоднократно говорили о том, что вот человек, который вот сейчас должен был быть, но, к сожалению, вот он опоздал. Но и после этого я не смог вот так подключить на ходу. Поэтому я просто расскажу. Мы с ним провели программу. Мы с ним проведем еще программу. Заботился Леонид Каченко. Вот. И он сам родом из Украины, из Киева. И понятно, как относятся ко всему люди, которые родом оттуда. Неважно на какой территории. Я говорил, не имеет значения, на какой мы находимся территории. К сожалению... К сожалению, карма нас догонит везде. Чему бы, тому не виноват. Вот. Не имеет значения, можно удирать от болезни, она вас все равно настигнет. Почему? Потому что истоков болезни никто не знает, никто не хочет заниматься. Все берут вот сегодня сиюминутное освобождение от страдания, ну а почему они возникли, никто не реагирует. Почему человек умер преждевременно, никто не реагирует. Все назначают виновных каких-то, то ли это болезнь виновник, то ли это человек, который убил другого человека, да, то ли это вот эта вот война, да, и никто не говорит, о чему это предшествовало. И вот дальше идет дискуссия, как оно было, из чего оно было, в чате, в телеграм-канале, если вы произведаете наверх, там есть ссылочка на телеграм-канал, можете прочитать, пока это еще есть, но оно будет удалено. Я не вмешиваюсь в действие администратора, на всякий случай, вот, но иногда я я могу сам это делать, и, но администратор, если не соответствие правилам и не соблюдение правил, человек удаляется, который вносит раздоры и так далее, только лишь потому, что ему так кажется, надо бороться за правду или, допустим, всем сообщать. А можно подумать, никто не знает, что происходит. Но каждый человек имеет право, имеет свое мнение. И вот какая система, допустим, да, вот, к примеру, Леонид. Ну, как обычный человек, он, соответственно, относится к этому событию, да, будем так говорить, относился совсем, совершенно однозначно. Ну как, идет война, значит, кто-то агрессор, а кто-то угнетенный, правильно? На кого-то нападает, кто-то защищается. Великая Отечественная война, правильно? Все было бы нормально. Или первая мировая война, вторая мировая война. Вот готовится, сейчас говорят, там, к третьей мировой войне. Кто-то готовится к третьей мировой войне. Мы сейчас об этом поговорим. Это все очень и очень неоднозначно. Но дело в том, что есть истоки. Откуда все начиналось? И вот идет обсуждение, откуда все начиналось. Если мы почитаем там-то, зачем читать там-то, если это все, простите, фальсифицировано? Как вы это знаете? Вы что, были, жили в это время? Пускай даже 500 лет назад. Вы же не жили 500 лет назад? А история сколько раз переписывалась? Вы чего это не знаете, что ли, дорогие друзья? Если Библия переписывалась неоднократно, если оттуда была убрана лженаука-астрология, типа, да, лженаука, если оттуда были убраны огромные просто вещи, типа, допустим, реинкарнация была убрана, так как же можно сказать, что здесь это не фальсифицировано? Ну, татар монгольского ига не было вообще, да, а у нас этому обучали. Хан Баты? не было хана Баты. То есть хан Баты это монгол, что ли? Он белый человек, это есть доказательства этого. Это сфальсифицировано. Ледовое побоище – не было этого ледового побоища, сфальсификация полностью. Крещение Руси, как оно происходило, крещение Руси, если уже на то пошло, да? Так если вы уже так и соблюдаете, дорогие друзья, вот эти все, да? Так расскажите, а от чего же тогда пришел Иисус Христос? Ну, читайте Булгакова тогда в таком случае. И когда его вели, когда перед Нероном он стоял и спрашивали, а что, Марк? Центурион Марк, он что? Добрый человек? Он говорит, да, он добрый человек, он хороший человек. Это центурион Марк, который уничтожил огромное количество людей. А приказы людей, это что? Для чего было сделано? Расскажите. Это что? Злой гений, это демон? Ленин? Да, к примеру. 5 миллионов, 6 миллионов человек уничтожен, по приказу Сталина уничтожено было то, кто уничтожал этих людей. И так цепная реакция идет, идет, идет. Для чего? Вопрос. Почему? А если допустить, что это дакарма, ну, вот, к примеру, да, пусть его знаете, нет, почему тогда судите, объясните. Ну, есть же закон. Не судите, да не судим и будете. Да? А если это какая-то определенная цель? Вот расскажите. Вот я сейчас показал картинку, вот это Джан Хоптин Ресервич Институт. Победили? Мы победили, всеми силами взяли. Чем? Масками и мы победили эту, вот эту вот эпидемию, пандемию. Или как? Или вакцинациями? Ну, смешно, но никто не по... а почему она вдруг закончилась, объясните? Вот где-то она закончилась. Причем, заметьте, та же Светлана, кстати, дорогая, на которой шла речь беззвучно, и о чем идет. Вот это я сейчас вернусь к этому моменту. Она говорила об этом. Я говорил, что к июне месяцу не будет этого вообще. Все, когда? Это еще в декабре, в ноябре прошлого года. Это, это понятно было, существуют циклы, но мы же их не знаем. Мы же оперируем какими циклами? Очень и очень маленькими, 500-700 лет. И то мы не знаем, что это сфальсифицировано. И тем не менее мы пишем какие-то вещи. Но уже давным-давно все предсказано, давным-давно уже все запланировано, давным-давно уже написан сценарий, и все идет по сценарию. Как, что и для чего? Элементарно. Я попытаюсь только сказать еще раз. Не, только не берите то, что я там где-то знаю, я просто оперирую другими циклами и общаюсь с какими-то другими силами, которые, или там, сказать, сознанием, которые находится не в интернете. Уж, простите, так получилось. да? Вот существует определенный цикл времени, и в этом цикле времени происходят события. Что происходит сегодня на Земле? Откуда появились, к примеру, да? Откуда появились вдруг дети индика? Ну вот жили, жили люди, да? Жили, жили, вдруг появилось дете. Его взяли и назвали дете индика. Почему? Он оказывается не такой, как все. То есть в 80-е годы, когда они появились, ну, примерно, да, значит, это появилось начало эпохи. Начало новой эпохи. На это никто не обратил внимания и до сих пор никто не обращает. После этого появились какие-то кристаллические, как угодно их называются, потом хрустальные, потом какие-то такие. Сегодня детки. да? Ну, где вы, где вы такое вообще могли представить, о том, что все будут ходить с телефонами, то есть настоящий мэджик, да, чудеса какие-то, да, все будут общаться э, друг с другом э, по телефону, там, откуда угодно, там, сидишь, идешь себе с пляжа, общаешься, идешь там в машине, там тебе, э, не надо телефон снимать, все машины с тобой уже разговаривают, там, кнопку нажал, соединился, да, но сейчас происходят совсем удивительные вещи, вообще удивительные вещи происходят. То есть и о них не так много пишут в интернете. Но сегодня рождаются люди, которым вот эти дети Индиго – это детский сад. 80-е годы, таким слава богу, уже самим по 40 лет, да, этим детям, бывшим детям Индиго. да, вот, а они, конечно, не такие, как мы. Мы их, мы их пытаемся куда-то поставить, куда-то поставить в рамки, да, какие-то. Я сейчас закончу с этим и перейду как мы их пытаемся поставить, и почему этого делать категорически нельзя. Но об этом опять же мало кто, пишет, мало кто пишет, мало кто знает. Так вот, значит, вот эти вот дети, сегодняшние дети, да, об этом уже шла речь. Они имеют гидрофильную оболочка, которая окружена каждая клетка. Она имеет свободные электроны. Раньше такого не было, сегодня, оно есть. И вот каждый свободный электрон дает какое-то определенное, ну я очень грубо говорю, которое дает определенное качество данной особи. Да? Вот, один свободный электрон, два, три, чем дальше, тем больше. То есть сегодня дети, и есть такие случаи, да? Я сам слушал лекцию, я не знаю, я не видел, но я сам слушал лекцию, когда оставили э, ребенка одного дома до да, трехлетнего ребенка с, с нянечкой, да, а родители ушли куда-то там в кино, к примеру, да, или куда-то еще. И вот поставили в кино нельзя ну, телефон, беззвучный режим, да. А ребенок плачет, кричит, он же не понимает, что они пошли, там, к маме хочу, к папе хочу, а, и, значит, ну, нянечка говорит, они там в кино. А он никак не перестает. Вдруг раздается звонок да, по телефону у папы на беззвучном режиме. Звонок. Вот, он, он не понимает, как это может быть, отвечает на звонок, зазвонит ему, ребенок, папа приезжай домой, я соскучился, типа. Потом то же самое у мамы. То есть у ребенка телефона-то нет, вообще-то говоря. Как он, расскажите, может вообще позвонить или подключиться к телефону? Сегодня эти дети э, входят в компьютеры, взламывают какие-то пентагоновские, какие-то секретные эти самые, там хакеры и так далее. Это чудо какое-то, понимаете? Можно сегодня... Э, то есть выводится определенная раса. Почитайте это, э, гадкие лебеди, по-моему, да, с ругацких. Вот. Ну, много там на тему, когда там город детей, которые, они между собой общаются телепатически. Сегодня это нормальное явление. Если раньше там пальцами видела Ненель Кулагина, которая там, допустим, передвигала там спички, и это было какое-то чудо, но она была больная, к примеру, да, а у нее там враг мозга был, поэтому там давила там на определенный участок и так далее. А сегодня это все происходит, естественно, нормальным путем. Значит, почему и для чего? Почему и для чего? Если это происходит, теперь я предположу, какое-то очень и очень невозможное. В нашей власти, в нашей воле, в нашем непонимании да, того, что происходит в процессе, но есть желание назначить всегда ответственных, виновников за это. И мы всегда их находим. То ли это будет президент один страны, то ли это Байден, то ли это Путин, то ли это еще кто-то будет, да, Макрон, там, я не знаю, их много таких, да, назначить виновником. А кто вам сказал о том, что если такое возможно, да, так почему невозможно влиять на человека, который будет просто марионеткой, просто куклой, и он будет начинать что-то для чего-то? Я предполагаю, с потолка беру вот это вот, да, но я вас уверяю, в этом есть смысл. В этом есть смысл. Я почти не сомневаюсь, что это именно так. Почти, потому что я все-таки материальное существо, как, кем бы я ни был, поэтому я тоже, естественно, и могу ошибаться, но мне кажется, что нет. Так вот, что происходит? Значит, к примеру, возьмем Нострадамуса. Значит, на... почему он предсказывал? Да? Почему, допустим, сегодня не может ни один человек на Земле предсказать, допустим, типа астролога. Да? Какой бы он ни был, астролог замечательный, потому что речь идет только о материальных каких-то вещах. И я говорил, что я был там, да? был у Бригу. Брига, это, Бригу Муни – это было высшее существо, пришедшее на Землю, дать понятие астрологии, хирологии или палминстрии, да? нумерологии, к примеру. Да? То есть это было давно. Да? Но был момент… Когда было тоже высшее существо, которое пришло ну, для своих определенных целей, и называли его тот Атлант, допустим, да, называли его Гермес Трисмигиис, допустим. Точно так же, как, допустим, Зевс, Юпитер, это в греческой мифологии, там в римской мифологии были, но это высшее существо, которое отвечает за какие-то там определенные вещи. Так вот, Нострадамус владел Гермесом нумерологии, которая была основана не на девятеричной нашей системе, 9 цифр, да, а потом идет опять 1. 1, 9, а потом идет опять 1. 10 нет, 11 нет и так далее. Вот. А 64. А, причем это еще под какие-то, под определенные, там еще ну, какие-то есть, внутри есть еще какие-то определенные вещи. А, почему после 96, было, вообще, то говоря, измерений, да. А сегодня у нас сколько три? Пять это вообще за пределами, да, но компьютер где-то там, вычисляет 18, там 20, допустим, может еще найти, но 96 это люди владели, это не компьютеры такими вещами. А, и вот а что, человек получает сигнал. Да? Но ну, если такие вещи происходят, дети это делают, да? так почему, расскажите, нельзя послать такой сигнал? Значит, Герместрис это самое, Нострадамус, почему он предсказывал? У него была возможность пользоваться вот этой герметической нумерологией и возможность смотреть то, что было. А цикл... Еще раз, у нас не линейное развитие, а цикличное. Нас не научили этому. Нас говорили, мы должны линейно развиваться. Это неверно. У нас всегда это, это доказывается и объясняется, показывается во всех учебниках, но не этих наших материальных учебниках, которые мы в школах проходим. Это просто для того, чтобы запутать, и все, А на самом деле цикличность. Значит, что происходит? На нашей памяти были циклы какие? Ну, тоже мы на эту тему говорили. Года, да? Значит, каждый год мы наблюдаем четыре цикла. Весна, лето, осень, зима. Правильно? Вот столько, сколько лет мы прожили, столько мы помним, теоретически помним, сколько вот таких. Но они же постоянно завершаются, и постоянно все равно одно и то же. Но мы уже знаем, что сейчас будет не зима, а весна. Ну, на наших территориях, допустим. В Новой Зеландии, допустим, все почему-то наоборот, или в Австралии, да? Ну, это неважно, почему там другая страна. Вот. Но все равно цикличность, она присутствует, правильно? Значит, э, так вот, что... Нас, то есть на нашей памяти, но ведь есть же люди сегодня, которые могут считывать то, что было. То есть происходит опять пьеса, написанная пьеса, правильно? Есть сценарий пьесы, и пьеса играется. Сыгралась один раз, на против... чайка, допустим, да? Сколько лет уже идет эта чайка, к примеру, да? Или другие там, допустим, вот великие там пьесы, сколько сколько или по великим произведениям, сколько лет они уже идут, правильно? Но никогда ни один спектакль не похож на другой. То есть сначала то же самое, конец тот же самый, мы знаем, да. Но внутри бывают какие-то изменения. Ну, мало ли. Ой, тёпленькая пошла, сказал Юрий Яковлев, да, иполит Но там не было тепленькой, не было в сценарии написано. Вот он принес вот такое изменение. То есть сценарий иногда, бывает, меняется. Но, в принципе, цикл заканчивается одним и тем же. Так вот, если допустить о том, что... Это же логично, правильно? Если допустить, что это так... так... Сколько раз, скажите, на Земле это уже было? Если мы прожили, простите, 315 триллионов 40 миллиардов лет. Но ну, Земля, ну не только Земля, вся Вселенная существует столько, Земля внутри этого существует. Но расскажите, сколько раз это было? Ну, о чем мы говорим? О скольких Десятков или сотен лет? Ну, ну, наверное, что то знает, чем это было. Вопрос о том, что мы постоянно в одно и то же самое утыкаемся, в одно и то же место своим, простите, не готовым. Я говорю очень корректно, да? мышлением, и те люди, которые нам помогают, они не могут ничего сделать с этим, они не обладают качествами. Для этого надо выйти за пределы трехмерного восприятия, для этого надо понимать о том, что такое душа. Где в, нумер... Где в астрологии или в нумерологии есть понятие души, расскажите. Где-нибудь есть такое понятие? Ну, есть слово «душа». А что это такое, Расскажите. А почему надо 15 раз приехать, чтобы услышать одну и ту же историю, гороскоп, допустим, вот у наследника в Я там был. Я там был три раза, да? У него, в частности. Но мне же зачитывает один и тот же гороскоп, а что меняется? Почему? Мне надо приехать на следующий год и получить. А почему? А потому что у нас есть возможность эволюционировать. Если мы этого хотим, а мы не хотим, мы берем, назначаем виновников и рассказываем, этот агрессор, а мы бедные и несчастные, забывая о том, что не бывает несчастных, не бывает без вины виноватых. но ну, не бывает. Но мы же этого не хотим знать, правильно? Мы же этого не изучаем. То есть мы не готовы к этому восприятию. И мы реагируем чем? Эмоциями. И это очень и очень для нас негативно. Теперь смотрите, что происходит. Дети, внуки... Это все понятно. Сколько раз уже было на протяжении нескольких программ, я говорил о том, что вы губите своих близких, если вы говорите об этом. Вот, вот именно так. Вы губите своих близких. Значит, смотрите, род, карма рода. Значит, грехи, как там сказано, предков наших падают до седьмого колена включительно. да? Значит, мы первая да, инстанция, дальше идут два человека, родители, да, Дальше идут 4, 8, 16, 32, 64. В сумме 7 поколений. Я задавал вопрос, никто, естественно, не ответил, поскольку, ну, этого не знаю, да? Сколько, какое влияние оказывает на нас наши родители? Ну, кто-нибудь напишите. Хотя это уже было, кстати. Где-то это уже было, кто-то это уже знает. Я продолжу, а вы подумайте, да? У меня просьба. София, опять София Бланко из передач говорила, что отправила камни своей сестре, чтобы узнать адрес. Дорогие друзья, у нас сегодня программа не о Софии Бланко. Все-таки говорят, поэтому вы пишите, если хотите, пишите в центр. Да? Так. Так сколько еще раз, сколько процентов влияет на наш, наши родители? На сколько процентов 199 сколько ну кто-нибудь вот напишите просто интересно да? давайте я продолжим так значит предпосылки у нас каковы то есть все повторяется правильно и откуда это все приходит то есть предпосылки они возникают где где находятся предпосылки где находятся причина вся в прошлом, правильно? А как по-другому может быть, да? То есть мы что-то совершили, что-то получили. И, соответственно, почему? А потому что где-то в прошлом что-то мы сделали. Ну, такой закон, правильно? Зеркало и так далее. Так. Ну, хорошо, люди уже знают. Я смотрю, те, кто написали, знают, да. А, нет, не знают, кроме Ленока, Да. А ноль процентов ноль процентов на нас родители не оказывают никакого влияния все то что мы добиваемся достигаем это только мы сами а вот дальше идет уже дальше идет и самое большое влияние на нас оказывает как раз таки самое последнее поколение вот там находится но ну, вот закон такой сейчас не будем спорить как что почему да. то есть это очень конечно непонятно но вот так то это долгая история, это долго надо еще раз, а у нас и так начали позже, поскольку звука не было. Многие уже даже по поуходили, смотрят, звука нету. Майкл тут поразмахивает там руками, что-то такое про себя рассказывает. То есть, значит, карма рода. И вот Питер Лока, значит, есть, об этом ушла речь, но очень коротко. Там есть, значит, мы, да, люди, которые туда попадают души, да, душа умерла. А, Причем, кстати, сегодня есть такие э, случаи. Раньше было так сказать, ну, редкие случаи. Сегодня довольно частые случаи, когда люди оттуда того мира, да, они с нами общаются. Ну просто общаются, звонят по телефону, звонят по телефону, он же умер, начинается, да. посылает смски. Довольно много случаев. Об этом никто не пишет, никто этого не понимает. А что происходит? Ну, понимаете как? То есть это просто непонимание того, что с нами происходит. Но, тем не менее, то есть это люди, которые пока еще не получили тело, да? ну, самоубийцы и так далее. В общем, есть шесть, по-моему, 6 или семь, шесть видов людей, которые задержались, которые задержались на этом свете в виде, там, сказать, Призрака, скажем так, да, несколько, ну, вот эти шесть категорий людей, которые значит, свое, не выполнили, короче говоря, программу свою. Так вот, программа должна быть выполнена. Ну, в какой-то степени нам, безусловно, помогают астрологи, там, психологи, нумерологи, и так далее, понимание свое. То есть, к примеру, да, я в, одну, в последней передаче я говорил просто. Одно я назвал, скажем, вот рождается человек. Правильно? Рождается человек. А родители знают об этом? Нет. Человек родился 1, 10, 19, 28 числа. То есть этот человек солнечный. Как с ним надо поступать? Ему нельзя, его нельзя наказывать. Его нельзя давать ему, значит, сдерживать его наклонности. Ему нельзя, скажем, как у нас сегодня было, будто его как все, не высовывайся. Вот такой позиции такого человека не может быть. Родители должны его воспитывать широко то есть давать ему простор. Почему он должен мыслить? Это солнечные люди. Солнце – это щедрость, это теплота, это благородство. В хорошем понимании. А если его будут гнобить, то он и будет вместо щедрости будет э, стяжателем. Вместо э, теплоты, доброты он будет, наоборот, э, все делать. Понимаете? То есть это мы способствуем. То есть всегда есть плюс и минус. Это полная иллюзия о том, что мы, допустим, да, у нас когда-нибудь закончится, все будут жить в мире при коммунизме. Город солнца, там, Компанелло, там, все. Это иллюзия, да? Поэтому это не было до сих пор. И, к сожалению, не, не предвидится. В материальном мире такого нет. Другой вопрос о том, что позитива больше, чем негатива. Вы к этому должны как минимум стремиться, если мы хотим, по крайней мере, эволюционировать в нашем материальном мире. Дальше. Родился человек 2 числа 11 20-29 числа кто это человек? Это человек лунный человек. Его нельзя волновать какими-то вещами, у него эмоции, надо с ним быть очень осторожным, потому что, значит, ну, наказывать вообще никого нельзя до 5 лет, к примеру, да, но нас наказывают, да. Причем непонятно, как объясняет, почему у него может расстроить этого человека, этого ребенка, да, и эмоции у него будут превалировать. Почему? Потому что Луна Луна это вода. Вода ⁇ это штиль или это буря, может быть, правильно? Поэтому надо быть с этим осторожным. 3 числа уже говорил, 3, -го, 12, 21, 30, это люди юпитерианцы да, они логичные, им ничего, им надо методом сравнения объяснять, да, а не говорить, вот так я тебе сказал, вот так и делай. Не поймет он, поставил в угол, ты не слушаешь меня, а ты докажи ему, а ты покажи, он поймет, ребят, точно поймет. Дальше, 4 числа человек родился 4 13 22 31 но ну, возьмем Ленина да 22 числа родился э, человек просто как пример не только он там много других там которые родились что это за люди имеет качество невероятное качество это магическое число это мастер число 11 и 22 два мастер числа но к сожалению да э, человек э, э, находится под влиянием планеты Раху. Вот. А эта планета не для стержательства, к примеру. Да? Ему надо объяснять тоже по-другому. Ему не надо а, включать музыку, допустим, на всю катушку. Ему надо ложиться спать уж никак не позже, чем 10 часов в любом варианте. Да? А человек родился 5 числа, 14, 23 числа. Это меркурианцы. То есть ему надо давать свободу слова, выражать свои эмоции. Он коммуникабельность его ему надо ставить на способ он стишки читал понимаете ему надо поощрять его выступление на публике это вы, вы видите какая вещь человек родился 6 15 24 числа две стороны медали с одной стороны он может быть это очень и очень материальным это опять же стижательство это деньги Потому что это земной знак, правильно? С другой стороны, это любовь, это искусство. Ему надо поощрять э, каким-то там, не знаю, рисованию, рукоделию, к музыке. Вот такого человека надо вести. А не, а, а не раханут их, допустим, вести, изучать музыку. Потому что он будет сейчас... Это... Можно и обезьян научить в конце концов. Э, вот она будет тарабанить по клавишам. Что-то она, ну, вряд ли сонату там какую-то там, э, пассионату там она сыграет. Вряд ли, да? Э, хотя теоретически, возможно, все. Так вот, значит, 7 числа, ну, там совсем другое. Это человек, который оккультности может быть, да. Вот я не знаю еще раз, я сравнивал дату, которая у нас есть, к примеру, две даты я сравнивал. Была программа, я ее не выставлял на YouTube. Она была на Сангейтс, не на Сангейтс, а на Чикаго Радио, там, где был президент Путин, президент Зеленский, да качество. Ну, Зеленский, наверное, правильная дата, у Путина, возможно, нет. Хотя, в принципе, если бы я захотел, я бы знал эту дату. У меня есть человек, который учился с ним вместе в школе. Может, не в одном классе, но я знаю такого человека. Вот. Но мне это не, не интересно. Но дата соответствует. Вот та, которая есть в интернете, она соответствует качествам. Да? Хотя, с другой стороны, есть другая дата, тоже соответствует. Да? Но, опять же, до одного момента мы все материальные существа. Я просто говорю, как надо начинать, то есть человек должен развиваться. Мы же, мы же родились в человеческом теле, верно? Как надо эволюционировать как человек? Вот я беседовал с моей знакомой хорошей, да? Ну вот она говорит, а как же вот ваши преподаватели, типа там Ольги Викторовны, да, Елена Смирнова, других преподавателей, а если они такие духовные, что они деньги берут, к примеру, да, за свою работу? А как они не должны брать деньги за свою работу? Дело не в том, что они берут. Во-первых, вы тоже не работаете бесплатно, вы тоже каким-то образом зарабатываете деньги себе. Это первое. Но главное – это не это. А главное, что те люди, которые не хотят давать, они ничего не будут получать. Это закон «отдаваем и получаем». Вот и все. Поэтому здесь совершенно не в этом дело. За все надо платить, как говорится, то ли монетами, то ли чем-то другим. Пожалуйста. В древние времена были люди, которые другим платили. вот Как угодно, пожалуйста. У каждого есть право выбора. Восьмерка, да, восьмерка. То есть это, ну, семерка понятно, да, это люди, которые, еще раз, у них интуиция развита, да, значит, им надо вот такие какие-то головоломки, допустим, давать, какие-то э, приучать вот к этому, чтобы мозги, короче говоря, работали, окутные а науки им подходят, правильно, интуитивные какие-то вещи, магические какие-то вещи, да, восьмерки. Это люди 8-го, 17 и 26 числа, которые родились. Это все упорядочено. Это пахари, да? Вот, понимаете, пример. Я уже рассказывал этот Алексей Стаханов, да? То есть, который был ударником коммунистического труда, который тут все там, ну во времена бывшего Советского Союза, разумеется, может, конечно, в силу людей молодых этого никто не знает, не помнит. Но как бы он все-таки в чем было дело? То есть он выдавал на гора вот этот уголь, да, в забое. Но ведь он же не был тружеником, он не был Сатурном. Это сатурнианцы должны быть. Он был Юпитером. Юпитером. То есть его взяли, да, вот эта карма. Его взяли и сделали из него какого-то идола, работника коммунистического труда. Вот, чем он закончил свою жизнь? Спился и умер, да? Вот. А что он сделал, тем не менее? Самое главное, что он сделал в этом забое разделение труда. Это юпитерианец, который сделает вот это. То есть раньше этот самый молотком долбит, и он же его носит. Нет, он долбит только, другие уносят, другие подносят, там охлаждают, это самое, этот и так далее, и так далее. Он это сделал, но из него сделали не весь кого и вот и все. Это наше, наше общество, наша система это сделала. Я не говорю плохая, неплохая. То есть каждый должен заниматься своим делом, иными словами. да? Нам не дозволено судить. Вот самое главное. что же мы судим? Вот Объясните. Ну зачем мы судим? Зачем мы назначаем виновников? да? Ну давайте про себя думать. Давайте думать о хорошем. Зачем вы думаете о каких-то там гадостях и так далее, и начинаете уподобляться разоблачателям вот это, вот это видео, которое просто глупое видео, еще раз я рассказывал про это видео, которое. Но ну, я с Драган провел не один час в личных беседах, но я знаю ее качество. Вот я об этом рассказывал. С этого все началось. Вообще-то говоря, с гейтс Underground в, в телеграм-чате, да, где он, как зритель, разоблачает ее. Разоблачает слово-то такое, тоже мне, то его назначило. Но сейчас не о нем. Каждый человек имеет право делать то, что он хочет делать. Вопрос. К тому, что для чего? То есть этот пиар на негативе никуда не годится. Рано или поздно это все уйдет. Мы сейчас дойдем, закончим на этом, кстати. Куда мы все-таки идем? А какой тут есть Есть вопросы, да? Как нам увеличить свое долгожительство в теле на Земле? Человечество не было способно знанием знаниям, нашей деградации, закономерная карма, да. Ну, во-первых, да, карма. Как увеличить, значит, ну, для начала надо соблюдать основополагающие принципы. Основополагающие принципы, ну, короче говоря, надо убрать то, чего делать нельзя, да, то есть есть правильную пищу, да, которая содержит, в общем-то, энергию, да, Значит, ну, пища, которая... Ну, если мы говорим о пище, то, вообще-то говоря, пища должна быть что? Приготовлена не более чем за два часа пища. Через два часа раньше никто не ел эту пищу, если она пролежала два часа. А у нас сегодня из холодильника два дня, три дня, 4 дня. Замораживают, там лежит какое-то, да? Дальше пища, в которой не содержится абсолютно... Никакой энергии. да? Я проводил программы когда-то, да, вот до того, пока он не ушел, Игорь Ветров, да, мой хороший ну, знакомый, будем так говорить. Хотя мы с ним никогда лично, так сказать, воочию не общались, только вот по телефону и так далее, по интернету общались. Но мы были с ним большие друзья, вот, к сожалению. Вот мы с ним говорили. Это значит, пища, которая не содержит никакой энергии в себе, да, залежала вот эта вот пища, значит, к сожалению, да, то есть, ну и многие другие вещи. В общем, 440 лет, так сказать, можно жить, но вопрос в другом. Если мы доживем до какого-то определенного периода или как минимум своим духом или сознанием переживем вот это вот время, сейчас мы об этом поговорим, то тогда у нас появляются шансы, вот. Ну и да, так вот, что было в этом самом, что-то я несколько вот посмотрел и избился, то есть о чем это, о том, что да, сегодня нету ни одного человека на Земле, в материальном теле, который мог бы показать, что, мы, вот, что нам предстоит и как оно будет. Мы в это время идем. Значит, что происходит? Еще раз, вот на этом надо закругляться будет. А, то есть первая, будем так говорить, волна, налетевшая, это эпидемия. Так? По каким-то причинам, неважно, не будем обсуждать, она закончилась. Почему? Еще раз. Это домыслы, будем так говорить, досужие домыслы, как угодно их называйте, но сверху все видно. Еще раз, не случайно нету никаких людей, которые это задумали, нету не надо никого назначать еще раз виновником в лице там белогейца или кого-то там еще. Боже упаси, зачем? Это просто орудие в руках какого-то там высшего, скажем, разума. Почему? Мы значит существует 33 миллиона э, богов, 33 миллиона. Почему? Потому что существует 33 миллиона законов. А сколько мы знаем законов? и кто, вообще-то говоря, этим всем заведует? Уголовный кодекс Российской Федерации или какой-то другой страны, глупо. Да, это все земные законы, сколько это, пару десятков, да, и все. 33 миллиона. То есть мы же не знаем этого ничего. Так вот, каждый божество, или там УПДФ, его называет, да, он отвечает за, за этот закон. И... Если мы их нарушаем, мы получаем то, что называется вот эта вот карма. Правильно? Дальше. Значит, мы идем в тот, в ту эпоху благоденствия, да, и об этом шла речь, когда рождается новое поколение людей, но мы должны соответствовать. То есть цикл не примет, то есть время не примет негативных людей, которые рассуждают на уровне, Эмоций и все и, и э, осуждает то, что происходит. Осуждать ни в коей мере нельзя. Почему? Потому что мы не обречены. Пускай и другие есть люди, обличенные властью. Они осуждают об этом я еще лет 15 тому назад э, был еще до, до теле, этого канала, нашего YouTube-канала э, значит вел передачу с очень известным, там, кстати, из Киева да, э, человеком, э, который. Э, ну, большой знаток, короче говоря, и тоже там сидели люди, там много было людей, когда-то люди приходили, слушали это все э, в реальном времени, да, и я с ним телемост вел, э, и он рассказывал об этом, и это была совершенно негативная реакция, как это так, как это можно, э, как это, то есть это можно оправдать таким случаем, в таком случае, любое злодеяние, да, если иметь в виду о том, что мы не земные, а мы какие-то и смотрим на это совсем с другой стороны. Туда это просто орудие. И таким образом, значит, что будет происходить? Вторая волна, первая волна закончилась. закончилась почему? Количество людей, предусмотрено там где-то сверху, там есть какая-то квота на количество людей, которое должно жить в новой эпохе, к примеру. Да? И еще раз с потолка: не обращайте на это внимание, что это именно так. Но это так, кстати. да. Просто с этим, конечно, многие не согласятся. То есть, ну, это логично, как минимум, да. Но это еще не все, потому что последствия против вот этого, вот, того, что было сделано, они будут... Вот совсем скоро они должны ощущаться. Время, инкубационный период должен закончиться. Да? И тогда пойдет. Сейчас наступает вторая волна. Вторая волна – передел, скажем, карты мира. Да? Но это материальный передел, Значит, есть какие-то силы, и я читаю, и просто диву даюсь, а при чем тут Америка? Вот. Такие даже мои хорошие знакомые такое говорят, такую чернуху несут. Но полным ходом идет промывание мозгов. Вы, друзья, это, это NLP Program, Neuro, uh, нейролингвистическое программирование. Да? Полным ходом идет зомбирование категорическое. Но я-то знаю, лично этих людей, ну, такую несут белибердут А вот нет чего-нибудь такого, чтобы разбомбить эту Америку. Это, я не хочу называть имена, но это довольно известные люди. Ну, как это такие вещи можно сделать? Вы все считаете, что этим все закончится? А что, отголоски не придут обратно? Да они придут только так. Значит, вы же выражаете негатив. Да какая разница? Значит, вы причастны к тому, мы причастны к тому, что на нас кто-то воздействует. Правильно? Это не они. Мы же этого не знаем. То есть нас зомбируют, и мы в полной уверенности, что это именно так надо себя вести, ведем и гнем свою линию, и причем защищаем ее только так. Ни секунды не сомневаюсь о том, что мы правы, и убеждаем всех о том, что это так, это вот это плохое, вот это вот они такие. А если мы ошибаемся? Но ведь то, что до сих пор было, ну, это звучит логично. Но это большой минус нам, что мы не знаем, что такое карма. Мы просто не знаем, что это уже было. Эти циклы были, эти эпохи были, вот эти войны были уже, и не один раз они были. И заканчивалось все одним и тем же. Если мы хотим закончить свои жизни вот, в полном невежестве, а в следующий раз мы родимся, да, никто же не говорит о том, что мы будем лисичками, там, кроликами, там, зайчиками, и корочками и так далее. Вполне вероятно, но... Допустим, мы будем людьми, но нам создадутся условия другую, у тебя будет другая коллизия, и мы опять будем все то же самое проходить, пока мы не начнем понимать о том, что что-то где-то не так, что мы находимся в том цикле времени. И что происходит, допустим, сейчас? Значит, допустим, да, ну, я как бы занимаюсь финансовыми, сказать, вещами, да, экономическими, и мне не надо читать вот это все, поскольку... Я, простите, да, ну как бы я получаю какую-то информацию из других источников. Так вот, чисто, я же рассуждаю чисто логически, что произошло, вот, допустим, я вчера объяснил с моим приятелем, вот что происходит с санкцией, да, вот для чего нужны вот эти санкции, ограничения, да, для чего? Значит, что происходит сейчас, к примеру, чем руководствуется, Власть имущая, они руководствуются двумя вещами, да? сегодня в мире господствуют две вещи, это власть и деньги, правильно, власть и деньги, значит, чтобы защитить власть и получать деньги, для этого нужны какая-то еще защита, мощь какая-то, правильно, военное какое-то вот, производство и так далее, да, но идет совершенно, э, э, совершенно непонимание того процесса, в котором мы находимся, всему свое время. Вот привожу пример, допустим. Да? Значит, э, вот мы находимся, мы часть чего-то общего. Да? Мы часть чего-то общего. Я уже говорил о том, что была, такое, была такая вот бхаратаварша. Варша. Да? А эта Бхарата это была. Место на Земле и общество. А, общество, которое жило единое общество, там был единый правитель, да, единый правитель, и общество жило, там не было национальностей, границ не было, да. Это просто жило единое. огромная территория общества было, а, Назывался Напхара Таварса. Речь идет о многих тысячах лет, как мы это знаем. Но есть литература, где это описывается. И предсказания тоже есть, где это описывается. Можете себе представить, есть предсказания до того, как это произошло, Гитлер. Да? Ну, 5000 лет назад в книге написано «Хитлер». Да? Но кто это может знать, расскажите. Только те люди, которые это видели. То есть сценарий написан, друзья. Нам это не невдомёк. Мы же мыслим э, э, тремя этими самыми измерениями. Всего тремя измерениями мы мыслим. То есть мы же не можем выйти за пределы. Мы не хотим даже выйти, мы даже не допускаем мысли. Да? Мы хотим вознестись куда-то, <coughs> перейти в какую-то мерную сплотность, как ее называют, без того, чтобы себя очистить. То есть на то, что мы себе накопили, не все, конечно, да, я не говорю, что это все, но очень многие, а, то есть мы же не знаем, кто мы есть, а вот вознесись мы хотим. И мы задаем вопросы, а как это, мы вознесемся, а он мой супруг или супруга, да, а они какие-то вот все такие примеры, а я вот весь такой, или такая, вот я такое духовное, да мне это самое, вот а они, они вот эти вот сидят там внизу. Ну что, ну прожила с ним 30 лет, дай бог с ним, в конце концов. Да, зато я вознесусь. То есть лучше получается, там, где нас нету, да, а, не так это не годится. И вот что значит, происходит. К примеру, сто с лишним лет развивался капитализм и строились экономические отношения. Да? На Западе, как называют. Опять же, взяли и разделили. Восток и Запад. Какой восток и Запад? Это все Запад, еще раз, я это говорил неоднократно. И бывший Советский Союз... Европа, Азия и Соединенные Штаты это все Запад. Просто создались условия, где надо две противоборствующие какие-то державы, великие державы. Одна держава закончила свое существование, наследник уже там другая, к примеру, да, но та первая, вторая супердержава, она же осталась, вот ее надо разбомбить, к примеру, да, а вот пускай им будет, вот у нас так, у них, то есть опять разделить всех, да. Но когда-то же этого не было. Дальше. Опять же, есть комментарии. в то, это самое вспомнили о том, что Светлана Драга сказала, что освобождение придет, или восстановление, или духовность придет из России. Вот потому-то-потому-то. Нет, не поэтому, а только лишь по одному. И этого нету в нашей истории, написанной в учебниках истории, но нету этого. Правильно? А именно, что это была не Россия, не Советский Союз. а да? Это сегодня просто мы наследники. Но физическое общество... Распол... Ну, не было таких вообще этих границ, этих материков, Европы, Азии, вот это вот. Не было Индии, да? Ну, не было такого. Просто это была огромная территория, огромная территория. Большая часть, которая занимала сегодня, занимает... Высшей Советский Союз, по советскому пространству, или Россия, конечно, больше самая большая республика по численности, по территории, простите. Да? Вот. Значит, и поскольку там жило, жило общество, да, и большая часть это жила на этой территории, то рано или поздно цикл должен завершиться восстановлением, то есть разрушено было. правильно? кали юга будем так говорить, вот это несчастно, это кали юга понимаете? Можно все свалить на эту кали-югу. Мы тут совершенно не при чем. То, что мы нарушили законы, это кали-юга. Понимаете, мы нарушаем это все кали-юга, виновата. Там этот виноват, тот виноват, билгес Путин, там кто-то еще там виноват. Вот и все. Главное, значит, но ведь это же не так, правильно? Это же мы виноваты, а все, кто управляет этим на местах, допустим, да. Они просто делают то, что положено им делать сверху, им билят, они это делают. Да? И они как раз таки, вот этому как раз таки надо подчиняться. Так мы же не хотим, мы все время находим в виновниках, мы все время боремся с кем-то. Да? На нас никто не нападает, нет, мы боремся. И сами себе притягиваем вот это вот войну, к сожалению. Да? А, так вот, восстановление придет оттуда только лишь потому, что там начался этот цикл. Индия здесь ни при чем просто столица ведического общества была вместе под названием Хастинапур. Хастинапур – это столица ведического общества, к Индии не имея еще никакого отношения, поскольку это было много тысяч лет тому назад, правильно? А Индия появилась две тысячи лет назад на карте всего лишь, да? Поэтому, причем тут Индия? Просто территориально она находилась на всей этой огромной территории – и там была столица, но законы это были по всей, на всей территории, они перестали соблюдаться. Поэтому возрождение придет именно оттуда, вот только в этом плане. И кто этому будет способствовать, причем тут Украина, Россия, или там Казахстан, или там Грузия, или что, или Беларусь, допустим, да? вообще никак не ни причем, разделяет властвует, Поэтому, чтобы создать что-то, еще раз... Я совершенно не причастен, я могу сказать вам, дорогие друзья, если кто не знает, я вообще-то профессор Украинского университета, да, Львовского, Ставропигион. то есть я к этому имею прямое непосредственное отношение. Я был там, физически приезжал туда, да, на свою инаугурацию, да, я беседовал, я ходил по Львову, да, меня водили там, экскурсии устраивали, я общался с людьми. Здорово, замечательно. Моя невестка, вообще-то говоря, коренная киевлянка, вообще-то говоря, моя невеста. Да? Вот. В то же время я э, родился в России. Так что мне надо, скажите, делать тогда в таком случае? На чью-то сторону становиться? Ну, глупо, правильно? Какой Зачем? Какой смысл? Это что, духовный мир, расскажите? Причем тут духовность вообще к этому всему? Ну, зачем же это надо уподобляться-то? Если мы хотим эволюционировать, вот о чем идет речь, понимаете? Я говорю только об информации, которая может стать знанием только тогда, когда мы начнем ее применять. И вопрос весь в том, не в астрологов, не в нумерологах, не в психологах, а вопрос в том, вы, наверное, плохо смотрите или не смотрите эту программу, о душе. Я говорил о том, что есть черная душа, есть белая душа. Вы хотите стать черной душой? Вы станете ей только так, если будете говорить вот об этих негативных вещах. Да. Как бы ни было это больно, надо уйти от этого. Этому учил Будто. Вот этому он учил. Нельзя быть причастными, если мы хотим эволюционировать, конечно, нельзя быть привязанными к этим материальным всем вещам. Трудно, конечно, быть не непривязанными к семье, к детям, я понимаю, но рано или поздно, в следующий раз они же не будут нашими детьми, рано или поздно мы же уйдем. ну что тогда будет, ну? Ну, это же надо эти вещи как минимум понимать. А мы не хотим, к сожалению, этого понимать. Вы уж простите, но это именно так. Да? Друзья, у нас программа начинается, не надо заканчивать, причем уже давно. Мне уже пишут. Всего доброго, до новых встреч, будьте здоровы. Хорошо, хоть мне... я обратил внимание, мне написали. Мы продолжим, если будет такой запрос. Пока.